Мы плавно переходим к портфелю. Первая часть моего портфеля – это крипта, Соответственно, в районе 10%. Я уже сказал, что я морально готов потерять эту сумму, если все пойдет не так, хотя я не верю, что она упадет до нуля. Вот, ну, нет, нет, у меня, вот сколько предпосылок я смотрю. там. Наоборот, есть очень большая вероятность, что следующий год будет просто очень взрывной, потому что, ну, во-первых, в течение, э, мы видим первый паттерн, то, что, скорее всего, в январе может быть сильная просадка, потому что почти всегда в январе очень сильная просадка. Второе, это то, что в июле, по-моему, да, будет у уполовинивание награды за биткоин, так называемый халвинг, это ключевое событие происходит раз в четыре года, то есть э, майнеры, которые поддерживают сеть, они получают меньшую награду. И это очень сильно толкает в курс битка вверх. Это такой прямо очень серьезный стимулирующий фактор. Сейчас добыто уже 18 миллионов биткоинов, всего может добыть 21 миллион. То есть осталось 3 миллиона. Очень много из них потеряно на кошельках. Доступы там ранние майнеры, короче, просто пиццу за них покупали. То есть где-то уже недоступны. Ну, если понимать, сколько сейчас населения Земли... 7 миллиардов. да, Но сейчас, на самом деле, даже если посчитать количество долларовых миллионеров, то если все они купят, даже не хватит каждому просто по битку. Да. Капитализация рынка криптовалют сейчас меньше, чем капитализация самой крупной компании Apple. Причем в разы меньше. Компания Apple сколько стоит сейчас на фондовом рынке? Триллион, да, или сколько? Да, капитализация всех криптовалют, там, ну, капитализация битка, по-моему, 150. Миллиардов долларов. Ну, то есть, представляете, это, это рынок, который меняет индустрию, но при этом он стоит там, в семь 8 раз дешевле, чем одна компания. Ну, правда, к сожалению, сказать, весь фондовый рынок России со всей Роснефтью, Газпромом и всеми нашим народным достоянием также стоит дешевле, чем одна крупная компания американская. Но это немного в другую сторону идея. То есть смотрите, что мы здесь получили. Мы получили следующее что если мы инвестируем в течение пяти лет то наша цель это 1000 процентов увеличить этот капитал если мы вот эту долю в портфеле увеличим получается в 10 раз что мы сделаем со всем портфелем во сколько в два раза то есть вот это простое решение это как раз есть такой классный термин в инвестициях, то есть оно нам дает потенциально через 5 лет удвоение всего нашего портфеля. Недвижимость, там, рынок акций, еще какие-то истории. То есть мы за 10% своего капитала покупаем потенциальную возможность удвоить все свои инвестиции, понимаете? Вот это был очень серьезный инсайт для меня. Это не игра какая-то, это просто некая ставка, в которой я ставлю 10 своего портфеля на то, что он вырастет в два раза. Если я проигрываю, я теряю 10 своего портфеля. Это не очень большая сумма, там как бы, но в целом. Но если я выигрываю за 5 лет, я делаю удвоение. Все, я очень быстро закрываю вот одну из этих дорожек. То есть я прихожу к вот этой сумме, к вот этой. То есть это скоростная дорожка, которая может решить все вопросы. Может, конечно, не решить, но я понимаю, что вероятность, что она будет стоить ноль, она практически никакая. Вероятность того, что она удвоит портфель, она достаточно серьезная, потому что я могу обернуться назад. Это неправильно делать, все говорят, не смотри назад. Но в целом, как бы учитывая все эти факторы, что происходит сейчас, сколько денег в эту индустрию заложено, как это используется, как финансируется блокчейн проект. Даже в российском государстве есть национальный проект цифровая экономика, в котором есть отдельный раздел, посвященный блокчейну. Регулирования нет, а финансирование есть. Как это может быть? Неизвестно. Поэтому вот. Так, с этим понятно? По крипте чуть понять не стало? Кроме того, что непонятно, что это. да? То есть, ну, вы не переживайте, в годовой программе есть курс «Доходный портфель криптовалют». Он у вас включен. Там есть точка входа, она поможет вам разобраться с кошельками, с безопасностью и сформировать портфель. Я применяю две стратегии. Первое это биткоин, просто покупаю. И второе это доходная топ-25. То есть это портфель, который отражает капитализацию рынка. Биток растет в среднем на 200%. Ну, исторически, давайте сейчас он как бы неизвестно. То есть весь рынок растет 400 с лишним процентов. То есть это еще быстрее в два раза. Поэтому я выбрал две стратегии. Одна супербыстрая. Вторая это, если, ну, все пойдет как есть, а стратегия стоп 25. То есть я беру то 25 монет раз в месяц надо, ну хотя бы раз в месяц, если нет сильных движений, можно и не делать. Можно купить монеты и просто делать ребалансировку. Кому сложное слово? Самый частый вопрос в комментариях это где инвестировать средства, с чего начать, какие первые шаги необходимо сделать для того, чтобы не допустить ошибок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 Рекомендую поставить это видео на паузу, зарегистрироваться, запланировать следующие 4 вечера для того, чтобы бесплатно разобраться в теме инвестирования вместе с территорией инвестирования. Поставьте на паузу, соответственно, подписывайтесь и продолжайте приятного просмотра. Ну, то есть, смотрите, ваши... опять же, здесь важно вычесть факторы. То есть, кто слышал, что индексы обыгрывают активное управление инструментами? да? Очень хорошая гипотеза, есть даже спор, по-моему, Баффет, да, поспорили, с кем-то с кем поспорил о том, что обычный индексный фонд перекрает активное управление, за которое берутся высокие комиссии. Сейчас есть прекрасные индексные фонды, у нас сейчас придет как раз эксперт по инвестициям, по западным, можно будет с ним пообщаться на эту тему. Вот есть фонд Вангард так называемый, который одни из самых низких в мире комиссий за управление. Есть брокерские счета за границей, вот хорошая интересная тема, я ее не буду Раньше времени вам спойлерить, пусть он лучше это делает. Так, о чем мы говорили? А, про крипту. Ну, то есть, решение, когда ты принимаешь сам, что, скорее всего, кто верит, что эфир вырастет, из тех, кто в крипту, прямо, а кто верит, что вырастет uh, uh, EOS, например. Все верят, да? Ну, то есть, как бы. Uh, я предпочитаю верить в то, что рынок вырастет. Как бы. Это же проще верить в это, согласны? Соответственно, чтобы найти определенный индикатор рынка, нету дериватива, который скажет, вот ты ставишь на рынок, купи вот эту штуку. Да? То есть ты берешь и покупаешь топ 25 монет, как наиболее явный отражатель рынка. То есть Топ 25 это примерно ну, 80-90% всего рынка крипты. Соответственно, твоя задача – собрать инструмент, который будет примерно отражать рост рынка и делать ребалансировку. Ребалансировка – это бесплатная штука. Она позволяет вам очень сильно контролировать риски. И вы можете использовать ее в любом инструменте, в любом портфеле. У вас есть портфель? Вы можете делать ребалансировку. Чаще всего его делают с одним инструментом, с, каким? с одним типом. Например, рынок акций. Да? То есть, если вы инвестируете в индекс, можете не париться, все хорошо у вас и так. То есть, за вас это сделано. Если вы сами подбираете портфель, допустим, из монет, из валют криптовалютных, из чего еще можно собрать портфель? А? Ну, акции, да, акции, облигации, например, ну, лучше разные инструменты. Чаще всего это акции, то есть вы выбрали, например, 10 акций, и через месяц 5 из них подорожало, 5 из них подешевело. Соответственно, доля подорожавших акций у вас увеличилась в портфеле, правильно? Мы делаем следующее, мы опять делим все по 10%, излишки продаем, и на эти излишки покупаем подешевевшие акции. Понятно, что такое ребалансировка? То, что подорожало, через месяц продали, чтобы стало ровно. То, что подешевело, докупили. И у нас опять из 10 акций каждая имеет 10% в портфеле. Эта штука позволяет контролировать в первую очередь риски. И на длинном плече может давать повышенную доходность. Почему? Ну, потому что что-то подешевело. Ты покупаешь дешевое и продаешь дорогое. Ну Такая логичная, интересная штука. Правильно ведь? Это, ты идешь как бы против эмоций, когда все на хайпе растет, и ты говоришь, я не успеваю, и по 20 тысяч биткоин успеваешь купить. Да, потом становишься долгосрочным инвестором. Вот. Поэтому как бы, ну, когда вот я просто говорю, что вот это инвестирование, оно как раз должно быть без эмоций. То вот, знаете, вы посадили траву и смотрите на нее, как она растет. Вот, то есть ее не надо доставать, смотреть там, как она выросла. Понимаете? ее надо просто посадить, поливать и там, докупать, потому что вот это вот часто это происходит, как раз там посадил траву, там, достал, смотришь там что-то корни попинал, там, подрезал, не растет, сдохла.